такая же тоже момент но все равно большую часть целей угу. я проработала но у меня началась когда я начала это прорабатывать у меня началась эта дикая головная боль вот как раз по вот этому угу. такой, по пухкальному телу причем гудящая такая не идентифицированная по угу. своей природе да которая заставляет тебя тут же прекратить, угу. и ну, я все, что вот смогла, я смогла, угу. и все равно там, заставила себя сосредоточиться как-то это преодолеть. Но интересный факт, как только я прекратила этим заниматься, боль прошла. Да. То есть это как бы такая боль, она имела отношение именно к практике. Совершенно верно, это грегориальное давление. Вот так проявляется эгрегориальное давление. Вы вполне вероятно с ним столкнулись на первом курсе, да, когда первый раз прокачивали. Столкнулись с ним наверняка на стихиях, когда им занимались. Причина здесь не в такой жесткой форме, но тем не менее она все равно последовательно могла идти. Причина заключается в следующем. Боль – это функция эфирного тела. Да? Эфирное тело реагирует на какие-то изменения, прежде всего оно быстрее, чем физическое, оно менее инертное, поэтому оно нам быстро может сигнализировать, что у нас не так. При этом при всем изначально как бы в человеческой природе оно заточено сигнализировать нам, что не так в физическом теле, а особо сильно она начинает дергаться, когда мы подходим к вещам, способным разрушить всю систему, в том числе и перепрограммировать правила наполнения энергии эфирное тело и правила его сигнализации. То есть таким образом как будто мы перепаиваем эту сигнализацию да, и делаем ее более чувствительной, немножко не той, которая была. Причина здесь заключается в том, что эфирное тело скомпоновано у нас в стихии огня, да, и те, кто занимается на стихиях, об этом знают. Но даже стихия огня вторичным комплексом представлена и в совместно со стихией Земли. Значит, соответственно, если мы что-то делаем в телебудхиальном по аналогу. Через стихию огня эфирное тело также будет реагировать. И именно оно и показалось, сейчас идет перекомпоновка. Вот представьте себе, что у вас в будхиальном теле есть некие блоки, которые называются первоосновы, и эти блоки соединены ниточками. Да, вот Эти вот ниточки, как связи, которые работают как программа по принципу Если, то, если любовь, значит добро, если традиция, значит добро. Вот, вот они вот так вот соединяются. И эти ниточки, они как раз и сформированы огненной компонентой, то есть стихией огня. Как только мы начинаем работать либо со стихией огня, либо перекомпоновываем будхиальное тело, эти ниточки начинают перестраиваться. Значит, соответственно, вся стихия огня, присутствующая в теле, она присутствует у нас. Трижды в сознании один раз на эфирном уровне, второй раз вместе со стихией Земля на будхиальном уровне, и вместе со всеми четырьмя стихиями на уровне отмана, на уровне Сахасрара чакры. Значит, соответственно, там и пойдет информация. Стихия огня дает несколько более иную чувствительность физического тела, и физическое тело. И все структуры сознания начинает реагировать. Сейчас идут изменения. А поскольку изменения по всей вероятности для вас несут глобальный оттенок, то, соответственно, такая реакция. И все, кто испытал головную боль, вот это как раз именно в состоянии ощущения обруча, потому что ощущение обруча это как принадлежность какому-то эгрегору. То есть эгрегор ставит на эфирке свои печати, либо вот здесь вот, Ошейников вот может здесь болеть, либо здесь. Да? Но в редких случаях, когда вот здесь, вот когда вот тут вот скручивает, да, вот это очень редкий случай, обычно либо горловина, либо. Аджна, вот здесь, вот, как, как кольцом. Да? Вот это как раз и показатель, что вы сейчас прикоснулись к ценностям, которые требуют расширения будхиального тела. А эгрегоры, к которым вы подключены, они не могут позволить вам расшириться. Потому что если ваше будхиальное тело расширится, они не смогут вами управлять, они будут вынуждены вас отпуститься. Вы подниметесь на уровень выше, а они потеряют над вами контроль. Поэтому, конечно, они всячески будут цепляться. Всячески. И если это действительно тот эгрегор, который вами руководил все это время, то, скорее всего, сегодняшний событийный ряд был для вас достаточно показательным. Должен был быть достаточно для вас показательным. Он показывает, к какому эгрегору вы принадлежите до сегодняшнего дня. Он сделал для вас ситуацию, И эти ситуации. И эти ситуации. Проходит под глифом либо наказание, либо поощрение. Вот в данном случае наказание в большей степени, вероятно, что это было наказание. Если это род и семья, то по старинке значит, ставим в угол, то есть не пойдешь гулять. Если это христианский эгрегор, значит начинается какая-то разбивка по христианским ценностям, по милосердию, по состраданию, сразу активируются все родственники, то сразу всем 33 раза нужна, мне же до сих пор бы не была нужна, сейчас всем нужна и так далее.